всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму черешню самым простым способом рецепт очень быстрый и легкий ягоды сохраняют свой вкус и аромат до самой зимы не теряют форму остаются такими же плотными и упругими необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео берем спелую плотную черешню моем ее и удаляем черенки сразу подготавливаем банки и крышки Банки будет достаточно просто хорошо вымыть. Можно не стерилизовать. А крышки заливаем кипятком. Затем раскладываем ягоды по банкам. В 3,5 литровые баночки у меня поместилось 900 грамм черешин. Теперь заливаем в банки крутой кипяток. Делаем это постепенно, чтобы банки не лопнули. Дальше прикрываем стерильными крышками и даем постоять 10-15 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю. Надбираем 100 мл, добавляем сахар, лимонную кислоту, перемешиваем и отправляем на огонь. Ждем пока закипит. Варим буквально 1-2 минуты. и сразу заливаем горячим сиропом пропаренные черешни жидкость должна доходить до самой крышки после чего банки закатываем переворачиваем